Итак, друзья, в этом видео мы с вами пополним баланс на бирже Binance. Можно сказать, это наш заключительный этап для того, чтобы запустить бота для торговли. Рекомендую минимальную, опять же, сумму для пополнения 100 долларов. Если будет меньше, то, сами понимаете, будет очень много ошибок, будет много незавершенных каких-то сделок и так далее. Потому что каждая сделка на Binance, она эквивалентна 10 долларам. В биткоина. Как делать настройку под 100 долларов, я вам показывал. Она, в принципе, если у вас будет там и 90, и 80, и 50 долларов, тоже будет работать. Но минимум, опять же, я рекомендую все-таки 100 долларов. А вообще для комфортной торговли это минимум 1000 долларов, чтобы у вас было несколько ботов, которые заключают сделки по разным криптовалютным парам. Итак, давайте начнем пополнение. Я вам расскажу о нескольких сервисах, которыми я пользуюсь. И через один из этих сервисов я пополню сейчас кошелек. Есть небольшие хитрости, и я о них сейчас вам тоже расскажу. Я пользуюсь кошельком ePayments. Здесь можно заказать карточку. Карточка приходит в течение двух недель. Можно пополнить этот кошелек очень быстро. То есть Вы его верифицировали. Нажали «Получить», через Яндекс Деньги вы можете спокойно пополнить. Также вы можете пополнить через криптовалютный кошелек его. Да? То есть, когда у вас на бинансе, допустим, лежат э, биткоины, вы можете их сюда перевести и автоматически вывести на карту. Понятно, да? А с банковской карты можно пополнить, ну, в общем, и банковским переводом. Все достаточно быстро, удобно и работает, как говорится. Перевести отсюда же, с этой карточки, если вы пополнили долларовый счет, либо евровый, вы можете перевести на криптовалютный кошелек. Все очень удобно. Пополнили карточку здесь, точнее не карточку, а счет в долларах. Указали кошелек, куда будете переводить. Вот биткоин, эфириум, например. И соответственно... Отдаваемая сумма в долларах. 1000 долларов вводите. И получаете 1,1 эфириума. Потом нажимаете далее и, соответственно, на ваш счет эфириума, который вы сюда вставляете, переходят деньги. Понятно. Я сейчас буду пополнять просто другим методом через текст ИО. Вот, и давайте еще раз смотрим как раз этот сервис, чем он, он удобен, да, здесь пополнение только с карточки, то есть вы можете пополнить с карты автоматом, все очень быстро, и по сути это уже полноценная биржа-обменник, то есть если это кошелек электронный, то здесь биржа, и здесь курс такой, он ближе к реальности, так скажем, вот. и можно пополнять, соответственно, в долларах. В евро, фунтах, также в биткоинах можно пополнить свой баланс, а потом отсюда вывести на карту. Но мы сейчас к этому еще вернемся. Следующий сайт для пополнения, тоже его рекомендую использовать, но здесь такие конские комиссии, так скажем. Но очень удобно, если нет другого выхода, если вам не, не сможете пройти верификацию вот здесь вот на... Его. там В принципе ничего сложного нет, вы просто э, пополняете счет с карты, привязываете свою карту, фотографируетесь с ней и в принципе все, отправляете, у вас там очень быстро проходит верификация, после этого можете делать пополнение. Я вам сейчас покажу именно как делать пополнение через этот сервис. Дальше у нас идет криптонатор. Здесь чем удобно, много тоже криптовалют, можно пополнить рублями. Причем через Яндекс деньги, Пейер и Виза. За одну операцию можно пополнить счет на сумму от 100 до 50 тысяч рублей. Комиссия за пополнение 3,9%, включая комиссию Яндекса, понимаете, да? То есть здесь будет комиссия. Если мы возьмем payer, здесь комиссия 4,9%. Если банковскую карту, то тоже 4,9%. Потом еще вам придется это все дело обменять. Но опять же, говорю, это на всякий пожарный. Да, то есть, если что. Как происходит обмен? Вы пополнили счет рублями, например. Заходите обменять сюда. Выбираете валюту, которую вам надо обменять. Рубли. И выбираете то, что вы хотите получить. Биткоин. Все. Ставите там 10 тысяч рублей. Пополнили. И вы видите, что на 10 тысяч рублей вы как раз получаете сумму. На 0.01 биткоин. Понятно, да, друзья? Все, нажимаете здесь «Продолжить» и обменная операция завершится. После этого заходите на баланс биткоина. Отсюда э, есть «Создать биткоин». Ну, тут «Создать» у вас потом будет это «Перевести». Кнопочка «Перевести». Потому что сейчас у меня здесь биткоинов нету Соответственно, перевести я ничего не могу. Вот, ну, я крайне редко пользуюсь этим кошельком. Можете сами посмотреть историю. Что я им пользовался и знаю, о чем говорю. А, вот. То есть, ну, как бы кошелек такой интересный, но комиссии действительно конские. И последний вариант, который я вам тоже рекомендую использовать, это сервис Best Exchange. То есть, здесь вы можете найти... Если у вас есть какая-то валюта, например, Киви кошелек, да, а здесь, например, нельзя пополнить Kiwi Киви кошелька, вот, вы выбираете Киви кошелек, вы выбираете Ethereum, Вам показывается сервис, с которого самый выгодный курс. Здесь также показано, от какой суммы можно обмен совершать, тут от 4935 рублей. Видите, сколько отзывов, видите, какой резерв. Соответственно, переходите на данный сервер, о, сервер, сервис и обмениваете. Ну, давайте попробуем обменять, допустим, киви на Ethereum. Все, мы выбрали с вами. Здесь вводим свой киви кошелек. Сюда, соответственно, мы вводим адрес эфириума, куда нам нужно сделать перевод. В нашем случае давайте мы сразу зайдем в Binance. Здесь есть такая ссылочка актив депозиты ну, мы сейчас тоже эквивалент 100 долларов заведем на этот тестовый аккаунт вот ваш так почему-то у меня БЦЦ так давайте мы выберем в списке эфириум ETH. вот он эфириум не перепутайте с ЕТК да то есть эфириум классик еще есть вот ваш адрес, вы его, соответственно, берете, копируете в буфер обмена, нажатием на эту кнопочку, соответственно, вводите вот сюда этот адрес, получите смс-код, ну и так далее, и обменять. В общем, здесь, в принципе, все предельно ясно и понятно. Я буду пополнять сейчас счет через вот этот сервис. Для этого я нажимаю ⁇ Пополнить ⁇ Пополнять я буду сразу в долларах, потому что буду покупать за эти доллары эфириум. Нажимаю продолжить. Нажимаю выбираю свою карточку. Нужно ввести CV-код моей карты. Выбираем доллары, сколько нам нужно. Ну, я буду пополнять, так как у меня уже там есть деньги. Просто покажу вам, как пополняется. 100 долларов, например, мы пополнили. Нажимаем на эту кнопочку. Подтверждение платежа. Соответственно, дожидаемся. У меня приходит смс на мой телефон. Все, нажимаем подтвердить. Все, ваш запрос выполнен. А запрос на пополнение выполнен. Нажимаем закрыть. Переходим на нашу биржу и мы видим, что у меня здесь лежат уже доллары. Ну, здесь вы видите что я не первый раз пользуюсь этой биржей много раз пополнял и так далее вот что нам нужно теперь сделать нам нужно зайти в раздел торги теперь здесь мы выбираем пару эфириум так как я буду пополнять кошелек эфириума вот выбираем эфириум доллар вот он, он и здесь мы его просто берем и покупаем. Эфирчик у нас сегодня растет. Вот. Так. У нас мы берем, выбираем опцию Market, То есть мы делаем покупку по рынку сразу. Здесь вводим количество долларов. У нас 100 долларов. Соответственно у нас получается 0.01 эфириума. Нажимаем купить. Комиссия 0.25%. Нажимаем купить. Все. Вы видите, что на балансе эфириума у нас он появился. то есть Наши доллары кончились, а эфириум у нас появился. Следующее действие, что нам нужно сделать, мы заходим в раздел финансы. Здесь мы видим наш баланс сразу же. Вот оно. И видим баланс эфириума. Вот он. Сюда мы нажимаем «Вывести». Вводим адрес получателя ниже. Мы его скопировали у нас. вот, он, Этот адрес. Помните, да? Мы зашли в баланс. Депозиты. Выбрали ЕТХ. И, соответственно, здесь мы вот этот адрес наш скопировали. Заходим сюда. Вставили его. Нажимаем галочку и нажимаем вывести. А, сумму забыли указать. Так, ну давайте укажем вот эту вот сумму. Какая у нас тут есть. Все. Дальше. У меня тут двухфакторная аутентификация по Смс. Ждем смс чтобы никто не мог отправить без нас наши деньги. Все. И теперь мы заходим на наш e-mail. И на e-mail поступает вот такое письмо, где нам нужно просто подтвердить. Все. конфьюм Все, транзакция в процессе. Нам осталось дождаться, когда деньги поступят на счет Binance. Ну давайте дождемся, и я вам покажу, что они поступили. А дальше мы перейдем к следующему видео, где я расскажу, как настраивать ботов дополнительно, да, то есть если вы будете заводить больший депозит, и как сделать э, вот эти обменные операции более эффективными, чтобы их было, ну, так скажем, за день вы собира... э, бот совершал. Намного больше операций, чем ну, в обычном режиме, так скажем. Так, ставлю видео на паузу. Итак, друзья, мы видим, что эфириум поступил нам на счет. Вот оно лежит. И теперь нам осталось настроить на него бота. Но это мы сделаем в следующем видео. То есть мы уже настраивали до этого бота, но следующее видео будет с подробным разбором, как настраивать бота, чтобы он торговал намного быстрее, намного больше приносил вам прибыли, ну и, соответственно, делал сделок. На этом все. Пополняйте счет на бирже Binance, и мы в следующем видеоуроке более подробно э, посмотрим, какие настройки можно делать у ботов, чтобы увеличить их доходность. Встретимся в следующем видео.